Шалом. Обряд, о котором мы говорим, сегодня в разных общинных и деноминациях называется по-разному. Один называет его «Вечеря Господня». Пользуясь современным русским языком, нужно было бы, конечно, сказать «Ужин Господа». Но название вполне библейское. В конце концов, Ишу учредил этот обряд во время своего последнего ужина с учениками, так называемой «Тайной вечери». Другое название — это «Хлебопреломление» или если одно слово превратить в два, то преломление хлеба. А, происхождение тоже понятно. Ешуа учредила бряд преломляя, пресный, то есть бездрожжевой, пасхальный хлеб, или мацу, если пользоваться словами более привычными еврейскому уху. А, так что это название хлеба хлебопреломления говорит о действии, которое он совершил и которое совершаем мы. А, в Деяниях Апостолах, кстати, мы читаем, что преломление хлеба совершалось с ранними учениками Ешуа, Достаточно часто и регулярно они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть хлебопреломление было одной из четырех главных составляющих их духовной жизни, наряду с молитвой, общением и учением. И над этим фактом, мне кажется, стоит задуматься, особенно если мы участвуем в хлебопреломлении редко или вообще не придаем ему особого значения. Ну и еще одно название — причастие. Тоже название библейское, поскольку указывает на один из важных результатов совершения этого обряда, возможно, даже на самый важный результат. В Первом Послании к общине Павел пишет, что хлеб и вино приобщают нас, то есть делают нас сопричастными к телу и крови Ешо. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Что же, собственно, это значит? Речь идет о духовном единении верующих в Сишо, как мы уже говорили в прошлый раз. Описать это духовное единение какими-то конкретными терминами, а, вероятно, невозможно. А, и, наверное, поэтому некоторые а, верующие употребляют слово «таинство», говоря о хлебопреломлении или о причастии. А, тем не менее, для Павла вот это приобщение или духовное единение, которое по-гречески называлось в тексте «кайнония», оно было для него таким же реальным, как и духовное единение с бесами того, кто участвовал в языческом обряде и дал поклонство, совершая жертвоприношение. В евангельских церквях хлебопреломление обычно понимается как акт воспоминания главным образом. Воспоминание о смерти Иешуа. В конце концов, действительно учреждая этот обряд, он сам сказал, делайте так в память обо мне. Или, как в синодальном переводе, делайте это в воспоминание обо мне. Но что такое воспоминание? Что значит вспомнить? А, привычный нам смысл этого слова — это мысленно перенестись в прошлое, восстановить в разуме картины тех а, событий. И когда мы делаем это, мы понимаем, что реальные события позади нас. Все, что у нас есть сейчас, — это память об этих событиях. Они, так сказать, в кавычках «живы» лишь в нашей памяти. Однако Павел пишет о хлебопреломлении не только как о неком умственном упражнении, которое мы можем назвать «воспоминанием», и даже не только как о провозглашении смерти Ишуа и его пришествия. Он говорит так. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть тут мы видим и прошлое, его смерть, и будущее, и его пришествие. Он также пишет о приобщении, как о духовном единении с живым Ишуа, с его телом и кровью сейчас. Почему он это делает и что это означает для нас с вами? Это означает, что хлебопреломление является на самом деле чем-то очень важным. Приобщение к телу и крови Ишуа — это приобщение к нему самому, к его собственной жизни. Потому что тело и кровь — это то, что представляем мы собой, это наша жизнь. А, а это, в свою очередь, означает, что жизнь Ишуа передается мне не только через молитву, не только через чтение Писания, не только через возложение рук какого-то особенного помазанника Божьего, но и таким простым и приземленным способом, как принятие хлеба и вина с верой. Кстати, лишились мы с вами жизни Божьей в Эдеме тем же самым простым способом – съев запретный плод. А если еще допустить, что мое спасение не просто совершилось однажды в тот э, день, далекий или не очень далекий, когда я впервые попросил Иешуа меня простить, стать моим Господом, войти в мое сердце. Но если допустить, что мое спасение продолжает совершаться, всякий раз, когда я принимаю в себя его жизнь, что суть спасения – это принятие в себя жизни Иешуа, то тогда выходит, что участие в хлебопреломлении — это важная часть моего спасения. Это первое. Второе. Хлебопреломление было задумано как то, что совершается в собрании верующих, а не каждому из нас самостоятельно у себя на кухне, там, в неночку или вместе с супругом, с мужем или женой. Ещё, даже если этот кухонный вариант е, не возбраняется, в Новом Завете о нем ничего не говорится — Павел пишет, поскольку хлеб это один, то все мы, хотя нас и много, становимся одним телом, потому что делим на всех один и тот же хлеб. А, все мы, нас много, становимся, мы становимся одним телом, мы община. То же самое мы можем увидеть с вами в деяниях, что они вместе собирались и преломляли хлеб по домам. Вместе. Не просто каждый своим домом, но несколько семей, очевидно, были, вместе участвовало в этом. Ну и, конечно же, само собой, Ишуа, когда он учреждал этот обряд, мы с вами прекрасно знаем, что он не, не в одиночестве преломлял хлеб и не на пару с любимым учеником, а в обществе своих 12 ближайших учеников, 12 апостолов. Ну и последнее, о том, как приобщение, о котором говорит Павел, связано с воспоминанием о смерти Ишуа потому что Павел действительно говорит тоже о воспоминании, то, о том, о чем Ешо изначально сказал, когда он сказал, делать это в воспоминании обо мне. Однако Павел также говорит и о приобщении, и вопрос, как эти две вещи связаны. Книга «Исход», 13 глава. Она регламентирует празднование Песоха, так же, как и 12 тоже. И в 13 главе есть такой стих, когда Господь повелевает Израилю есть пресный хлеб, он потом говорит, объявив тот день сыну твоему, Говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. На основании этого стиха еврейские мудрецы постановили, что каждый человек, празднующий Песах, должен ощущать, что это он вышел из Египта. Соответственно, в пасхальной Агаде есть часть, которая называется «Аллахмания», по первым словам аравейской фразы соответствующей, которая в переводе на русский язык означает «хлеб бедности». И звучит она так. «Вот... «Хлеб бедности, который ели отцы наши в земле египетской». Это говорят, рассказывая о евреев об исходе простите, евреев из Египта в ту самую ночь. имеет в виду, конечно же, мацу, который лежит на столе, на пасхальном. Причем, что говорят? Не говорят, что вот этот хлеб, это маца, она символизирует тот хлеб, который ели наши отцы в ночь исхода. Нет. Говорят, это хлеб бедности, который ели отцы наши. Почему так говорят? А для того, чтобы ты, который берешь этот хлеб, который смотришь на него, чтобы ты почувствовал, что это и ты вышел из Египта. Чтобы, как заповедует Тора, ты потом мог сказать своему сыну, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. Таким образом, для евреев вспомнить об исходе, это не просто поглядеть на картинки в книжке, и не просто там восстановить это, эти картинки в памяти умственным усилием. Вспомнить это значит пережить самому. И поэтому, когда Ишуа, учреждая хлебопреломление, говорит «это тело мое, и это кровь моя», что же он имеет в виду? Он, во-первых, не имеет в виду, что мы будем есть этот хлеб и пить это вино, думая, что едим его физическое тело и пьем а, его собственную физическую кровь. Такое буквальное понимание этих слов исключается, во-первых, категорическим запретом Торы на употребление в пищу, какой бы то ни было крови, уж тем более человеческой, и, во-вторых, отсутствием в Новом Завете каких бы то ни было а, намеков на то, что этот запрет после смерти Ишуа упразднен, отменен. И поэтому, чтобы эти его фразы «это тело мое» и «это кровь моя» имели для нас какой-то а, а, реальный смысл, их читать, вероятно, нужно, делая смысловой акцент на слово «это», так же, как в этой фразе про хлеб бедности. «Это есть тело мое», «это кровь моя». То есть тем самым он как бы по моему разумению, говорит примерно следующее. «Я принес жертву себя, свои тело и, свою, и кровь. Ты принеси в жертву хлеб и вино и прими их, стоя у подножья моего креста». Простите за столь христианское клише, но я уж и потреблю его как-нибудь. Суть не в том, что это клише, а суть в, э, в действии, которые мы делаем, и в том, что сделал он. «Прими эти хлеб и вино, видя себя рядом со мной». Рядом со мной в тот момент, когда я совершаю это жертвоприношение. Ты был там со мной, как ты был со своими отцами в Египте, в их лоне. Вспоминай эту жертву, как ты вспоминаешь исход. И в поклонении становись сопричастным мне. Вот то, что я хотел сказать вам на эту тему. Спасибо. Шалом.